В ночь, на первое апреля, лег я спать чуть-чуть пораньше. Я решил перед работой отдохнуть, набраться сил. Завтра хрен я вам поверю, если хоть частицу фальши я услышу от кого-то. Кто почему не попросил. Утром встал, почистил зубы, новостную ткнул программу, сделал кофе с бутербродом, начал слушать. Диктор врет, и причем довольно грубо, неестественно ни грамма, перед всем честным народом, хрен вам дудки не пройдет. Я канал переключаю, там какая-то девица тоже врет, но про погоду, мол, на улице гроза. Я портьерочку сдвигаю голубое небо, птицы, хрен вам лысого, урода, у меня же есть глаза». Выключаю, одеваюсь по погоде и в машину, навигатор предлагает сэкономить пять минут, чую брешет мой китаец, хрена там нашел кретина, что он лучший город знает, я же, блин, родился тут! На бульваре возле пруда, постовой мне жезлом машет, предъявите документы, чую хочет развести, говорю, уйди, паскуда, метр скепкая туда же, я же вижу, ушлы менты топой топай, не свести! На работе цирка и звери все пострижены, побриты. Улыбаются уроды, обнимают руку, жмут. Черт, тс два я вам поверю, что я дрен малыком сшиты. Поменяется погода, за копейку продадут. Но да бог с ним, отработал. Дома плов, уха, котлеты. У детей пятерки в школе, на фуфырина жена. Кто-то явно мутит что-то. Я же вижу по приметам, на халяву все, доколе не объявлена цена. Чуя, что дела не очень, от греха ретировался. Мол, устал пролягу раньше, умотался, нету сил, всем сказал спокойной ночи, и когда один остался, я накрылся одеялом и у Бога попросил, святый Боже, святый родный, отвори свои мне двери. Дай мне веру, если можешь, и даруй незнание сень, потому что я сегодня прожил 1 апреля. Это был, поверь мне, Боже, самый-самый трудный день.